поставить сюда газ. Вам говорили, нет оборудования, нет прошивок. Сколько времени занимает? Сколько это стоит? Какой расход газа? Я на этой заправке БРСМ заправил до полного бензин и газ. Мы узнаем предел безопасности газового болота. Ребята, сегодня у нас на обзоре Lexus Американец 2018-2019 года с минимальным пробегом, можно сказать, новый RX 350. И здесь установлены ГБО. Погнали смотреть. Вот такая вот интересная кнопочка, вы видите, она не выделяется. Она, можно сказать, плоская. Первое, что я хочу, чтобы запомнили автолюбители, да, я думаю, более чем такие случаи у многих владельцев новых RX, которых очень много из США. 16-го, года с двигателем, с прямым впрыском возникал вопрос. Вы звонили, интересовались, а можно поставить сюда газ? Вам говорили, нет оборудования, нет прошивок, пока нельзя. Вот вам реальный Lexus он работает на газу и сейчас мы вам кое что покажем, потому что здесь это первый lexus на газу конечно есть секреты фирмы не мы не будем всего раскрывать понятно по каким причинам вы должны понять одно автомобиль с газом он работает все так сейчас я вам покажу какой здесь баллон баллон мы установили чтоб не выступала полочка 54 литра Линище под запаску. Lexus RX 3.5 литра из США скомбинированным комбинированным впрыском 12 форсонов которые мы переоборудовали под газовое топливо и у вас конечно возникает ряд вопросов постараемся на них ответить вопросы сколько времени занимает сколько это стоит какой расход газа какое соотношение бензина и газа как работает какая гарантия И напишите в комментариях я думаю Владельцы Lexus заинтересуются и у них будут актуальные вопросы, мы на все ответим. Lexus RX это реально одна из тех сложных задач, которую, я думаю, мы успешно решили. Сейчас у нас идет этап тестов. Мы замеряем расход на бензине, расход на пропане. То есть какой получится расход пропана, экономия в режиме город, в режиме трасса, в комбинированном режиме. Я вам скажу предварительно нас эти цифры устраивают. Неделю назад, может быть меньше, я на этой заправке БРСМ заправил до полного бензин и газ. А, значит, у нас до полного, там немножко газа было в баллоне, я заправил 38. Половина литров газа, баллон 54 литра. А бензина я заправил тоже до полного, 50 литров. Ну, тогда была цена немножко выше, чем сегодня. Сегодня бензин уже подеш... подешевле, 24,5. Хотя нет, секундочку, это другой бензин, 95-й обычный евро нету сегодня ну ничего страшного нам не суть важно нам главное сколько литров мы дозаправим э -э у нас 135 литров 135 километров пробега это не проблема нам не нужно но ну, ровное количество для того чтобы дозаправляться можно и 135 и 200 конечно было бы идеально для расчетов 100 но я думаю что с этим километражом мы тоже можем справиться этот раз я буду заправляться с помощью карточки общей лояльности сети PrideGas и BRSM. В этой карточке, напомню, заряжена максимальная скидка на бензин и на газ. Давайте проверим. И это заодно. Поехали. Так, гривна 30 на бензин. Скидка. Сейчас должны запустить... Так, это мне заправили, да, уже? Итак, сейчас мы спросим реального владельца, а зачем он поставил ГБУ на данный автомобиль? Первый автомобиль потребляет в городе, если в спокойном режиме на нем ездить, в смешанном режиме, где-то 16 литров, 16,5 литров бензина. Это достаточно много. У меня расход не опускался ниже 15 литров, а иногда даже был по 20. Расход опять 17 литров. Что ж это такое? 18,6. Расход топлива 19,4. Была идея сделать этот автомобиль экономнее. Данный автомобиль в формате эксперимента был переоборудован на газ с одной целью, посмотреть сколько на вложенные деньги, процентов я заработаю в течение года, если буду использовать э, топливо э, более экономное, пропан-бутан. Основным плюсом газа является экологичность. Выхлопные газы не содержат опасных соединений свинца, а содержание СО намного меньше, чем у автомобиля, который заправлен бензином. В этом автомобиле комбинированный впрыс, 16, 12 форсунок, 6 из них непосредственный впрыс, 6 обычные. И мы хотим добиться максимальной пропорции, чтобы было больше потребления пропан-бутана, а, а бензина было как можно меньше. Вы вложили в газооборудование ваш автомобиль, вы инвестировали 10 тысяч гривен. Если вы к концу года календарного, например, там 1 января установили, в следующем году 1 января замерили, сколько вы сэкономили, если вы на вложенные 10 тысяч заработали чистыми 20 тысяч, это значит вы... Получили возврат инвестиций В размере 200% То есть автомобиль До 60 км в час Расход бензина Где-то 5%, 95% Это пропан, бутан Расход По городу, вы считали У нас получился расход Порядка 16-17 литров да? 17 литров Пропана, да? Нет, 17 литров бензина если бензин-газ, то 14 литров, где-то соотношение 60 на 40 смешанное. 60 газа, 40, 40 бензин. Mm -hmm. Но это в процессе регулирования, то есть будем уменьшать мы это соотношение. То есть пропана будет больше расходоваться. Буду отвечать на вопросы. Примерный бюджет установки на Lexus RX 3,5 литра. Всем интересно. Примерный бюджет порядка 25 тысяч гривен. Всего под ключ, правильно? Все верно. Константин. Да, но у меня вопрос. Безопасно ли переоборудовать данный тип двигателей под ГБО? В общем, сегодня мы узнаем предел безопасности газового баллона. Плита работает, к ней прикреплен газовый баллон. И все это мы поднимаем на высоту 30 метров. Мы на всякий случай подожжем вот такие вот файры, И если газовый баллон лопнет, если из него пойдет газ, то эти файры нам покажут, и мы увидим, что произойдет. Поехали! Три! Два! Мультиклапан на баллоне с пожарным клапаном, со скоростным клапаном, клапан перекрытия, клапан сброса в случае разных ситуаций. Есть клапан под капот, под части, которые перекрывают подачу в случае, если что-то произошло, какая-то утечка и так далее. То есть риски минимальные. Об этом говорит как бы, статистика переоборудованных автомобилей в сети Pride Gas. Никогда не, не, не покупайте баллоны бывшего употребления И обязательно обращайтесь в проверенные сервисы Газовое оборудование, которое подвержено рискам Это неофициально завезенное газовое оборудование Это какие-то компоненты из Китая это какие-то компоненты, которые не проверены временем на рынке. Разобраться в этом можно спокойно. Наши менеджеры проконсультируют вас и ответят на все ваши вопросы. Да, мы оставим контактные телефоны в описании. И хочу добавить, что на дворе у нас 2020 год. И вернусь немножко в историю. Мы одними из первых в 2013 году. 13 уже 7 лет прошло установили на двигателе TSI и FSI на свои собственные автомобили, я скажу, тогда еще никто в Украине не ставил почти, и за 7 лет, я скажу, про пробеги на этих моторах достигли десятков тысяч на ГБО все отлично работает, ребята я никого не агитирую поверьте есть видео на нашем канале, вы можете зайти посмотреть. Эти автомобили до сих пор ездят. Мы установили на Passat с пробегом, новый Passat с пробегом 2000. На сейчас там уже больше 100 тысяч. На моторе TSI 2.0 пробега с ГБО. Если вам кто-то говорит, что нельзя, какие-то сомнительные мастера, слесаря, нельзя ставить на этот двигатель, всегда проверяйте эту информацию, обращайтесь прежде всего к специалистам, их мало, но они есть. Поверьте, проверьте 2-3 раза, и вы доберетесь до истины. А сейчас мы вам расскажем про Lexus. Итак, отвечая на вопросы, конкретно переоборудование на Lexus 3.5 RX стоит 25 тысяч, на сейчас эта цена льготная, будем так говорить, времени это занимает 3-4 дня. За другими вопросами вы можете, тут можно рассказывать, долго не буду, вы можете позвонить нашим специалистам, они подробно вам расскажут. А лучше всего приехать на своем автомобиле, увидеть данный Lexus переоборудованный, да, приехать на своем и на месте получить все ответы. Первое ощущение, поделись, есть разница от езды на бензине и на пропане по городу? Я думаю, что первое, это интуиция мне подсказывает, что я наконец начинаю получать э, прибыль. Я вижу, что стрелка бензина э, практически стоит на месте, значит расходуется пропамбутан, более дешевое топливо, соответственно, э, я экономлю деньги. Автомобиль э, не э, малого объема, он расходует много топлива и... Э, на нем приятно ездить. Это, естественно, дает дополнительное преимущество, дополнительную свободу. Можешь коротко, как специалист, я знаю, ты в этом хорошо разбираешься, давно занимаешься, вот объяснить, разница есть. Знаешь, если, вот этого... Вот... В динамике я проверял и на обгон, и шлифовать. Никакой разницы нет, абсолютно. Есть, а по воздействию на двигатель Автомобиль абсолютно себя ведет Так же как на бензине Никаких ошибок, никаких проблем не возникало Бедная уже, смесь, уже богатая смесь Седла клапанов Прогорят форсунки, на, седла клапанов про, Вот про, эти про, вот про, прогорят, вопросы бытовые не прогорят Это вопрос только бедной смеси Если мастерская, которая вам установила газ Заведомо настроила неправильно Скажем так, у вас бедная смесь Только в этом случае у вас могут может что-то прогореть и на бензине тоже и на бензине прогореть. в том числе если скажем так бедная смесь система коррекции топлива конечно сделает свою работу но в каких то режимах может не хватать например на самых высоких по трассе может топлива не хватать и коррекция не поможет поэтому нужно обращаться в хорошие сервисы которые настроят достаточно качественно и у вас никогда не будет проблем ни с клапанами ни с двигателем абсолютно без проблем